Номер один. Кому и за что. Все девчонки рады были. Если чепуху дарили. Дядям на день рождения. Разве нет? У вас сомненья? Нет конечно. Малыши. Чепушатся от души. Чепушают они родных. Милых. Старых. Дорогих. Там где слышно хи, -хи, хи время есть для чепухи чепушиет ребенок маму мама чепухает папу да и папа может вроде чепухнуться на работе как же это получилось может что-нибудь случилось что за тайна в чепухе ха ха ха хе-хихи -хе -хе. Номер два. Что-то случилось. Вот тонюсенькая книжка. А за ней бежит припрыжка. Загорелась лампочка. И свалилась тапочка. С головы мартышки. Испугались мышки. Побежала табуретка. Вдруг закапала пипетка. Заскрипела половица. На шум вылезла макрица. Подлетеев, как балерина. Прилетела на перину. Получилась чепушинка. Появилась мартышинка. Рапортует рапортовщик. Прибегает поворовщик. А с усещанием полковник. Ранил на стол половник. Что же это за игрушка? Чепуховая петрушка. Номер три. Вносится ясность. Вдруг возник на всех лопух. И навел большой чепух. Рассказал всем, что Мартух. Неожиданно протух. Всем понравился Плешинчик. А за ним пришел Мартынчик. Появилась и кика Привела и Тертыка. А зловредная Шишиха. Словно малая Жижиха. Так заплачет А. Марсух. Тут немедленно просух. Ну, а ласковый кукузик. Налезался, как маркузик. Сделал всем такой пуганчик. Что случился с ним пуганчик? Все кричали Ахаха. Правослова Чепуха. Номер 4. Но Бледнолицая врагалка Да сестра и бедалка Чепушили всех мовой Доброй, старенькой шавой, Говоря, что сварит попик Стал недавно зуболобик Говоря, что блюдный бибик И швернулся, а не выбег Тупоумный, типа мимитук, Беззаботный, весельдюк что краса зверей, Милвеб, был в заправду И, как бы уто, чепуху хотела печь номер пять. Щитоводка. Раз, два, три, четыре, пять. Чепуху иду искать. Чап, чап, аха Чистая чепуха. Что в ушах у вас будильник. А, что и ели холодильник. Чем сегодня брелся папа? Белым мишкой, косолапым. Где вы были в воскресенье? В, банки с маминым вареньем. Щитоводку здесь кончаем. Вам на уши одеваем. Чип-чип. Ахаха. -ха. Чистая чепуха. Номер 6. Может или не может. Может где-нибудь внутри. Или там, снаружи. В завиточках цифры 3. Или там, где уже. Может где-то перед сном. Или только утром. В настроении плохом. Или только хмуром. Может там, где есть края. Или там. Где нету. Может в Кукарекуре. Или в Кукареку. Может. Может. Быть должна. Чепухляндия страна. Знаем. Знаем. Мы то знаем. И сейчас там побываем. Номер семь. Там. на чепуховство. В чепухлянде чепух. Это вам не сварикопство. никакой какой-нибудь мартух. Титул очень Чепухал Чепуховее его. Даже кушканув тушиной. Не найдете никого. Чепушее так чепухова, Чепуховее нельзя. А входит, право слово. Телебойки войзя. Чепухна под шавой ходит. Чепушила уж не рад. А чепуха опять наводит. И пуганчик, и шмарават. Чепушатся чепушина. Чепухаясь в чепухе. Весельтюкство очень сильно. ха ха ха хе-хе. Сразу видно в ха хе Не времится чепухе. Не пространится чепушно. И везде, и там где скучно номер восемь о тех, кто или что хливки, шивки, шмарырики на ковырике. зуболобица шмобойкой и, немножечко, мобойкой Сурипопики и бибик враголяют от кулибек весельтяют шмутьюками. и шлепундлят послюками. Мелитрандия хлевкует. Шевкуляет и шарькует. Суэпоп не бедыкует. Кулебачаев ввечкует. Галактичество маркует. Диктунается, шивкует. Боболопчество лечкует. Не лвопрете, но лвачкует. Номер девять. Все. Вот и все. Пришла пора. Отдохнуть мне от пера. Ну, а вы, коль есть желание, эти чепухание.